И всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. Всем привет, мои фанатики Капульчи Дракона или КПД. И сегодня к нам прилетела парочка из скрытого мира. Это Безумик и Дневная Фурия. И сегодня я буду открывать игрушку. Одну из этих. Но какую же мне открыть? Безумика или Дневную Фурию? Надо подумать. О, ребята, загадайте-ка вы и напишите в комментариях, кого я открою, и посмотрим, кто из вас угадает. Давайте, даю вам три секунды. Раз, два, три. И мы открываем беззубик. Кто писал комментарий беззубик, тот молодец, огурец просто. А тот, кто писал дневная фурия, не расстраивайтесь, завтра будет видео с обзором на дневную фурию, а сегодня у нас будет беззубик. Давайте его получше посмотрим. Вот как он выглядит такой красивый дракон. А упаковка, ну, тут э, изображен тоже как скрытый мир, такие, так скажем, детали скрытого мира. Там. Dragons, hidden world или Hidden World. Там, а здесь у нас, значит, на боковой части изображен Икинг и, и безубик. Написана такая информация всякая, а с другой стороны боковой части у нас нарисован знак грозящих и написано беззубик. А наверху у нас изображен как раз беззубик под воздействием а, такого получается фиолетового фонарика, с помощью которого он будет светиться. Вот, в принципе, все, что как бы есть у нас в этом наборчике. Поэтому давайте же его откроем. Так, давайте возьмем ножнички. Тоже как получить дракона. Так. И давайте аккуратненько его откроем. Так. Сейчас, вот, легко открывается. Так, это у нас инструкция. Ну, бумажка, конечно же, как же без бумажек, вот эта инструкция. И вот сам наш бизюбик и его домик. Так, давайте откроем домик. Так, достаем наш домик аккуратно. Давайте сначала вот эту штучку достанем, ну вот, в которой он находится. Вот эту коробку мы уберем. Ну, коробка, сразу скажу, красивая, такой фон можно как бы оставить, если вы будете планировать какие-нибудь игровые сцены. Я просто не знаю, как. Так, и достаем. Так, домик достается, и, как я поняла, без от безубитка. Давайте пока что домик достанем. Ну, вот домик скажу очень красивый. У меня он так нарасветок хорошенький так здесь у нас на инструкции как раз сказано что э, в домик в домик вот сейчас мне кажется, вот в домик мы вставляем безубика давайте же достанем безубика и всех их э, и домика и безубика посмотрим отдельные. так вот тут, -тут надо только немножечко отрезать тоже тут у него просто как мне понял сделать чтобы он не упал сейчас ребята. Вот, все. И вот такой у нас маленький беззубик. Вот он такой красивенький. Такой злой, злой, беззубик, злой. Давайте его поставим вот сюда, вот наверх. О, о, хорошо стыдно вообще. Давайте начнем. Скорее всего, обзор с безубика, так как он маленький, его посмотрим. Потом посмотрим, как он тут светится у нас. Так, беззубик у нас черненький весь черный я никаких не вижу ни полацок все как мультики выражение у лица морды выглядит злым так как видно это он наверное в эпизоде когда он делится с кем-то я не знаю скорее всего я еще мультик не смотрела сразу говорю, я пойду на него вот такой красивенький здесь у него на спинке вот эти вот шипчики они раздвоены вот раздвоены раздвоены такие и если вы очень зоркий человек, я вот, например, вижу, здесь видны как полосочки такие вот на крыльях, которые как раз и светится под воздействием вот этого вот фонаря. Очень красивый. Он никак не функциональный, он просто он такой приятный, знаете, такой вот крылья лучше. Я не советую крылья скинать, потому что они сломаются. Он такой хорошенький, хорошенький. Фигурка очень красивая, очень-очень. Очень. очень, очень. Так, что я еще хочу рассказать, вот именно про домик. Сейчас уже идем к теме домику. Как все, наверное, уже поняли, что домик наш, домик красивый, он может вот такой, У -у -у, светиться. Но чтобы он светился, нужны батарейки. И как сказано в нашей инструкции, здесь нужны три батарейки, вот такие вот маленькие батареечки. Я их называю таблетки. Я не знаю, как вы их называете, но меня просто клепче. Но, как я поняла, что вот эти три маленькие, я буду говорить, таблеточки, уже идут в наборе, то есть они уже здесь, где-то находятся, да, здесь. Поэтому, если у вас закончится, как бы, заряд, то надо будет просто купить эти три таблеточки. Так, давайте теперь просто к домику, к домику, так... Домик выполнен в таких розовых, голубых, фиолетовых цветах, прям как скрытый мир. Как я поняла, здесь, так скажем, два места, куда можно поставить без зубика. Это верхняя такая платформа, то есть если он хочет, как я поняла, наверх подняться, на верхний свой этаж дома. И вот сюда его можно поставить в нормальную пещерку. Это, кстати, мое мнение, к чему я хочу сказать что это очень похоже на такие аквариумные домики для рыб. Похоже. Просто у рыб, у меня была рыбка, и у нее был наподобие такой же домик. И если вам нравится такой домик, то поставьте лайк. Мне в то, что очень нравится такая идея такого яркого, прям такого морского дизайна. Сзади он выглядит а, вот так вот. То есть просто такой фиолетовый, темно-фиолетовый а, и голубой. Спереди он, конечно же, красивее был, так как тут и розовый, и ярко-фиолетовый такой. Очень красивый. Ну, честно, мое мнение, это очень похоже на аквариумные домики для рыб. Так, теперь давайте-ка посмотрим, как безубик наш будет светиться. Эту просто сюда ставим домик. Так вот, я просто не знаю, как. Ну, вам, по идее, должно быть видно, я, конечно, сейчас еще так поднесу. Сейчас. Кнопочка, вот она, кнопочка. Вот, нет, не видно, я сейчас вам покажу. Вот так вот очень видно. Там вообще вот, вау. Крут, у него, у него так все, у него крылья прям так светятся. Ух ты ух ты Красиво. У него, как я поняла, другие части не светятся, а вот крылья именно светятся. Но это очень, это очень красиво. Я прям вообще очень рада. Так, сейчас я вам покажу, как он наверху стоит. Сейчас вот куда достану, это сложно скажу. А, нет, сейчас его спереди. Сзади его лучше не доставать. Вот он такой красивый. Ой, смотрите, ой, смотрите. Прям король драконов. Очень красивый безумик. Очень. Ребята, вы только посмотрите, как красиво это в темноте смотрится. Вау, у него и вот эти шипчики красивые на спине светятся, и крылышки. Но вы еще другого не видели, у него морда светится. Ой, сейчас я выключу свет, извините, извините, пожалуйста, извините, если вам неприятно. Вот, видите, у него на мордочке? Такие, ну как, это не очень заметно, такие голубенькие, видите? Очень красиво, да, мне, мне вообще очень нравится. Хорошую идею сделали производители, что как бы безубик светится, по-моему, это просто вот самая лучшая серия, самые лучшие игрушки. Ребята, я вам еще хотела сказать, что я купила вот этот шикарный набор в детском мире. Где-то около полутора тысяч, получается, да. Я очень рада, что я купила так, такой набор, мне он очень нравится. Мне кажется, что с таким набором очень весело играть, особенно если в темноте, как бы... Если вы даже куда-то, не знаю, ночью захотите пойти с этой игрушкой, это будет как фонарик, вам даже скажу. Это очень-очень веселая и красивая игрушка. И беззубик, он просто шикарный. Домик выполнен просто в прекрасных ярких тонах. Мне это очень нравится. Если вам то, что поставьте лайк. Очень-очень, я не знаю даже, что сказать, очень красивый. Да, я... Даже вот мне больше нравится вот идея, что как бы он может... И внизу, и наверху, вот. это мне нравится, честно, я не помню, есть ли это у дневной фури, но как раз завтра мы это и узнаем. И, ребята, ну, если вам нравится этот дракон, этот домик и вообще этот набор капучных дракона, то, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео, и напишите, кстати, в комментариях, понравилось ли вам Сделать ли какие-то игровые сцены с этим домиком и из Диной Фудо, я вам завтра покажу? Пишите в комментариях, я все это прочитаю и все посмотрю. И всем пока! Пока-пока!